Мы верим в тебя Ты готов? Ты не сгоришь Все, путь пошел Капитан серых алтайских злых волков 10% Градин показал 10% Главное участие, как в олимпиаде Андрюха, мышцы играют Там впереди перевал, видите Крыжовник будешь, Андрей? Горный Андрей. Да, Как самочувствие? Пойдет. Не торопись Спокойно, давай. Когда строили эту дорогу, я представляю, как обрушивали они все это. Сколько людей погибло. Такая вот природа. По-моему, больше четырех километров. Эти суровый край, но все равно, между скал пробивается растительность. Я попою еще его водой раз. Беги! Давай, давай! Поднялся. Андрюха поднялся наверх. Молодец. Ну как оно? Нормально. Давай опять. Андрей рассказывает как. Тяжело. Тяжело, действительно. Это еще хорошо, я, я начал не так быстро. Я думал 4 километра, а здесь-то на полтора больше оказалось. Пять с половиной, ну. Но все равно, молодец. Фух. Сижу и повылазили. Вену повылазили. Да. Тяжело. Правда, тяжело. Как будто пятнашку пробежал по этой поравнине. Так, один подъема метра вверх считается 10 метров по прямой. Да? Ну тяжело, да. А? Ну все, Андрей поднялся. Теперь мы едем вниз. И там внизу нас ожидает уже ручей наш знакомый. Там небольшая глубина. И подойти хорошо к воде. Но если сейчас в субботу, там не будет все забито, конечно. Посмотрим.